Рассказывает Елена Безуглая. Десять лет назад Ольга и Владимир основали танцевально-спортивный клуб «Импульс». Импульс чувств, энергии, выразительности, страсти, искренности, слагаемых больного танца. За это время коллектив стал известен площади, не только в Украине, но и за рубежом, в Чехии, Германии и Англии. А четыре года назад неугомонная чита «Рожок» решила создать что-то необычное. Так родился театр танца с одноименным названием. Сейчас в репертуаре «Импульса» уникальная шоу-программа. В течение часа на сцене меняется калейдоскоп костюмов, музыки, характеров и танцев. Вальс, испанская корида, блюз-рок, ча-ча-ча. Всего 10 мини спектаклей. В танцевальной трупе 12 человек. Однако всех желающих заниматься бальными танцами принимают в школах и многочисленных студиях при театре. Самое яркое впечатление от фестиваля в Шотландии, которому, кстати, исполнилось 50 лет... Сама атмосфера, атмосфера праздника, атмосфера доброжелательности, доброжелательности людей, атмосфера вот это царит на улицах, на площадях, в парках, на спектаклях. Театр «Импульс» приглашает земляков на свои выступления.